Приветствую на канале Шарабар. А за данное видео я хочу сказать большое спасибо моим подписчикам Дани Лей и Матрикс Слайдер. Именно они предложили некогда сделать мне данное видео. И руки у меня наконец-то дошли. Ребята, огромное вам спасибо! Переходим к теме. Боевые слоны ⁇ это такие древний танк, неумолимой беспощадность, сминающий вражеские ряды, топча и раскидывая врагов. Звучит эпично, да? Но как все обстояло на самом деле? Считается, что слоны были приручены и впервые стали использоваться в военных целях в Индии. Случилось это давно, вероятно, в начале первого тысячелетия до нашей эры. Чем больше их было в армии, тем могущественнее считался ее предводитель в Уведах, Махабхарате и других древнеиндийских. В сочинениях говорится об огромных, поистине сказочных количествах боевых слонов в армиях. Судя по более поздним сведениям, в основном иностранным, войска имели от нескольких десятков до нескольких сотен слонов. Грамотный полководец не применял элефантерию без поддержки других родов войск. Слонов ставили на некотором удалении друг от друга, а промежутки заполняли специально приписанные войны, призваны защищать уязвимые места слона и поддерживать его действия. В Древней Индии слонов использовали в основном против конницы, поскольку лошади боялись слонов. Их выставляли в линию на расстоянии около было 30 метров друг от друга, а за ними в промежутках ставили пехоту, чтобы строй выглядел подобно стене с башнями. Защитного вооружения слонам в Древней Индии не полагалось, зато их богато украшали металлическими побрекушками и красными попонами. Экипаж такого танка древности, назовем его так, состоял из трех человек Махаута, Вожатого, Стрелка и Сарисофора. Иногда на крупном слоне могли разместиться не один, а два стрелка. Махаут открыто располагался на шее слона, а стрелок и Сарисафор в укрытии из легких щитов на спине животного. Сарисофор Защищал слона с флангов, не давая вражеской пехоте подбираться к ногам и брюху, а стрелок вел метательный бой стрелами и дротиками. Но главным оружием подразделения, естественно, являлся сам слон, который наводил ужас своими размерами, топтал противника ногами, пронзал бивнями и душил хоботом, если, конечно, хотел. Главным поражающим фактором при атаке слонов, несомненно, являлся страх, который эти животные вызывали своим видом, у непривычных еще людей и лошадей немалую роль впрочем играла и огромная физическая сила слонов больше успех достигался если короткие бивни индийских и североафриканских слонов удлиняли железными наконечниками Вообще говоря, слоны были довольно опасным родом войск. При удаче они наносили страшный урон противнику. А вот если враг был смелый и искусен, животные могли прийти в замешательство и перетоптать своих же. Именно поэтому столь высоко ценилось искусство выучки и вождения этих животных. Оно непременно входило в курс обучения индийских царевичей. Эллинистические государи также нанимали индийских вожаков. В Индии, где слоны были относительно недороги, на них, кроме боевых, возлагались и транспортные функции. В качестве вьючных животных слоны могли долго нести до 600 килограммов грузов и имели лишь тот изъян, что нуждались в свежих листьях. Одним сеном они обходиться не могли. Накормить большую армию слонов во время долгого перехода всегда было серьезной проблемой. Европейцы впервые столкнулись со слонами примерно 23 века назад. В 331 году до н.э. в битве при Гавгамеллах персидский царь Дарий III среди своего воинства выставил 15 слонов против войск Александра Македонского. Хотя они не спасли Дарья от поражения, страха на македонцев навели немало. Вскоре боевые слоны стали служить и в европейских армиях. В течение трех веков сия панику в станах врагов. Когда тот же Александр Македонский разгромил персидскую армию и направился дальше, в Индию, на реке Гидасп, его ожидал сильным войском Пор, царь Пенджаба. Закипел бой. Пор бросил в атаку свою главную ударную силу. Сотню! по некоторым источникам две сотни великолепно обученных слонов, которым поначалу удавалось потеснить македонские линии. Однако греки бесстрашно кидались под ноги колоссом и остро отточенными топорами рубили им хоботы, так свидетельствовали сами участники сражения. Но могло ли это быть на самом деле? Даже не принимая во внимание качество македонского железа, перерубить топором, ударом снизу упругий хобот, болтающийся на солидной высоте, с учетом того, что кожа сама по себе стоила кожаного панциря по прочности, то это практически невозможно. Нанести опасную для жизни рану слону оружием, существовавшим до нашей эры, было довольно трудно. Хотя, конечно, такая возможность не исключалась. Чаще всего, нападая на слона, воины стремились ранить его в ноги. Ноги у слонов всегда были сильно перегружены, и повреждения мышц быстро лишали животных возможностей двигаться. В отличие от других зверей, слон не только не может передвигаться на трех ногах, но даже долго стоять, если одна нога серьезно ранена. Но в то время македонцы этого еще не знали. Скорее всего, было так. Слоны продолжали бой, пока не поняли, что им не удастся прогнать македонцев. А поняв, не обращая больше внимания на команды махаутов, обратились в бегство, смяв по пути свою же пехоту. Собственно, большинство описанных сражений с использованием слонов обычно так и заканчивались. Таким образом, атака слонов захлебнулась. Александр искусным маневром обошел индийцев и ударил по ним с тыла. Завоевав часть Индии, македонцы включили слонов и в состав собственной армии. Позже, с распада македонской державы, слоны заняли довольно значительное место в армиях эллинистических государств Эпирского царства, держав Селевкидов и Птолемеев. Но способ их боевого построения несколько изменился. Если в Индии слоны строились с промежутками, распределяясь по всему фронту войска, то греки ставили слонов плотно компактной группой, расположенной на фаланге слоны представляли собой меньшую угрозу для своей пехоты если вдруг обращались в бегство кроме того для защиты своих войск от бегущих слонов карфагенские вожаки имели с собой большой стальной гвоздь и молоток если слон поворачивал на своих махаут вгонял ему гвоздь в череп. Бедные слоны. После неудачной экспедиции в Италию, Пир, царь Эпирский, вернулся в Грецию, где продолжал свои военные авантюры. В 272 году до нашей эры он решил с помощью слонов овладеть городом Аргос, что на Пелопоннесе. И это после того, как три года назад в битве при Беновенте он сам чуть не пострадал от своих же слонов, которых римляне сумели обратить в бегство. В этот раз военные действия для царя шли успешно. Ночью, обманув бдительность стражи, изменник открыл Эпирцам городские ворота. Пир намеревался запугать горожан слонами и поэтому пустил их в город первыми. К несчастью, ворота оказались невысокими и башни, установленные на слонах, мешали в них пройти. Пришлось их снимать, а потом снова устанавливать. Из-за этой непредвиденной задержки был упущен благоприятный момент. Разбуженные гарнизоны жители города успели взяться за оружие. К тому же на узких, кривых улочках слоны ничего не могли поделать с защитниками города, которые, затаившись в укрытиях, осыпали их камнями и стрелами. События приняли плохой оборот, и пирцы мечтали уже о том, как бы выбраться живыми из этого злосчастного лабиринта. Однако израненные, растерявшиеся слоны снова вышли из повиновения. Они толпились, никому не давая прохода. Когда у одного слона убили погонщика, тот, забыв обо всем, в тоске метался по улицам, разыскивая тело хозяина. А найдя, поднял убитого хоботом и принялся крушить и своих, и чужих. В этой битве погиб и сам Пир. Как записали историки со слов-участников этой битвы, в смерти Пира косвенно был виноват слон. Раненый великан упал и закрыл своим телом дорогу в единственных воротах, через которые могли спастись эпирцы. Ир, прикрывавший отступление, остался практически один. Стоит отметить, что полководцы Рима никогда не придавали слонам большого значения. Они считали их ненадежными и даже опасными помощниками, которые зачастую не только не оправдывали возлагавшихся на них надежд, но и сами способствовали поражению. Так случилось и в битве у города Тапса во время похода Цезаря в Африку, где Гай Юли дал бой войскам сторонников республики под командованием сципиона Метелла. На обоих флангах республиканцы поставили по 32 слона. Как только они устремились в атаку, разом заголосили сотни труп противника. Загрохотали барабаны, зазвенели медные тарелки. Копейщики начали закидывать животных дротиками, оглушенные неожиданным шумом, испуганные свистом стрел. Слоны повернули назад, разметали колонны республиканцев и понеслись прямо на укрепленный лагерь Сцепиона. Под их мощными ударами рухнули ворота, а наспех возведенные ограждения развалились как карточный домик. Преследуя по пятам животных, в проломы ворвались легионеры Цезаря и захватили всех слонов-неудачников. После битвы при Тапсе интерес к слонам как к войскам постепенно угас. Наиболее существенным недостатком слона, как боевого животного, была его плохая управляемость. Слоны далеко не всегда склонны были слепо следовать за своими начальниками и были слишком рассудительны, чего нельзя сказать о лошадях. Слон вообще хорошо подумает, прежде чем что-либо делать. С одной стороны, слоны сражались более сознательно, чем лошади, умели отличать своих от чужих. Конечно, они могли, эм, шутя, пройти сквозь ряды пехоты, но зачем? Слон должен был сначала понять, для чего ему это нужно. Просто взять и нагнать его на пехотинцев было трудно. Если люди не раскупались, слон часто останавливался и, в лучшем случае, пытался расчистить себе дорогу. Получается, что присутствие слонов воздействовало на врага больше морально. Естественно, только один вид огромного животного мог повергнуть в ужас. Слоны всегда боялись огня. Часто боялись людей, способных больно уколоть копьями или мечами. В общем, слоны отличались низким боевым духом. Несомненно, неудачи боевого применения слонов и вытеснение их конницей в значительной мере были обусловлены тем, что этот вид животных так и не был одомашнен, а только приручен к началу новой эры опыт использования слонов в средиземноморском регионе окончательно показал что против стойкой пехоты они не имеют большого успеха слонов уже не боялись солдаты сами нападали на них с факелами пускали в слонов горящие стрелы и бросали им под ноги доски с гвоздями в средние века боевые слоны все еще применялись почти по всей азии от ирана до китая от индии до аравии но тактика их использования постепенно менялась. Речь шла уже не о боевой пользе применения слонов, а скорее о престижности. И конечно же, очень часто они использовались как тягловые животные. Например, в той же Индии с 16 века слоны очень неплохо справлялись с перевозкой пушек. Очевидно, что боевая слава слонов оказалась несколько преувеличенной по сравнению с их действительным значением в мировой военной истории. Но сам факт эффективного использования в бою столь мощного и умного животного, как слон, не может не вызывать восхищения. И немного поговорим о слонах в других государствах. Индия ⁇ это родина боевых слонов, и про нее уже сказано. Так что сразу идем дальше. Персидские царства. Персы в стратегии использования элефантерии были, пожалуй, еще изобретательнее, чем индийцы. Вот только с противниками им чаще всего не везло. История помнит две знаменитые битвы с участием боевых слонов. И после обеих соответствующие персидские государства прекращали существовать. Одна из них битва при Гавгамеллах, о которой я, да, говорил несколько минут назад. Вторая произошла через тысячу лет. Сражаясь при Кадессии с персами из династии сасанидов, арабы догадались перерезать кожаные подпруги, которыми башни крепились к слоновьим спинам. Сооружения падали и ломались, и на следующий день персы остались без слонов. Так они проиграли решающую битву, и территория царства перешла под контроль арабов. Китай – в средневековом Китае слонов иногда использовали в боевых действиях. Правда, только до тех пор, пока леса, где ловили диких слонят, не уступили место городам и башням. Особым талантом в дрессировке жители древних китайских царств, по-видимому, не отличались. Поэтому использовали грубые тактики. В хронике царства Чу, эпохи сражающихся царств, например, рассказывается, как солдаты привязали к хвостам слонов горящие прутья. В панике слоны ринулись вперед и, затоптали армию царства У. Таиланд – у народов, проживающих на территории современного Таиланда, в прошлом королевства Сиам, со слонами сложились особые отношения. Слоны участвовали во всех военных конфликтах Сиама с древности и до середины 19 века. Если в странах, где эти животные были экзотикой, их, как правило, бросали на пехоту и кавалерию, то в Юго-Восточной Азии, где элефантерия была частью каждой уважающей себя армии, возник особый тип сражения – поединок верхом на слон специально для них в сиаме придумали нгао это кривое лезвие на длинной деревянной рукояти снабженный крючком нгао в промежутках между жестокими схватками служил тростью погонщика. если не считаете спасенного гусями Прима, то таиланд это единственная в мире страна обязана независимостью животным на спинах боевых слонов сиамские солдаты в конце 16 века изгнали из страны бирманских захватчиков стратегия была такая Слонов с погонщиками и корпусом пехоты, защищавшей мягкое слоновье подбрюшье во время боя, прятали в джунглях, и небольшие конные или пешие отряды заманивали врага прямо к опушке. По легенде, в одном из сражений той войны погибла сиамская королева Сурьотай. Она сопровождала мужа на войну и спасла ему жизнь, направив своего слона на перерез слону берманского военачальника. Враг пронзил королеву острым Мгалу, но король был спасен. Подвиг королевы Суриотай не повлиял на ход войны. Противостояние королевств Сиама и Бирмы продолжалось еще 300 лет и закончилось только после того, как Бирма стала английской колонией. Сиама, никогда не знавший над собой власти колониальной администрации, прекратил воевать, и все слоны из боевых превратились в мирных. Такая вот история Элефантерии. Еще раз огромное спасибо за предложенную тему. Мне было интересно. Надеюсь и вам тоже. А на сим позвольте откланяться. Скоро увидимся.